Кстати, помнишь э, же того чела, который ты кидал рейд? Он оказался рил охуенным челом, как по моему мнению. И он в прямом эфире записал на тебя рофл дис. Есть интересная ссылка. С чата взял сообщение. Тихо-тихо-тихо. Просто, чтобы вы понимали превьюха. В смысле, вчера? Это вчерашний чел? Или кто? Не понял. Вчерашний или не Вчерашний мне закинул рейд в Испект, uh -huh. и я решил ему сделать специальную песню добренькую благодарственную все самое лучшее собрал наслаждайтесь Смотреть на себя грустно Ты купил камеру за 300 тысяч Но на экране все тот же лох ветер Ветер поддует, сломается палочка Фист, ты лох, за у тебя клава за 23к Выкинь ее, нахуй она Возьми разок, или ждать Видел обзор, отзывы есть а Ты поешь говна На YouTube, перейдешь скоро на У тебя в лагере было надрочено Тебе дрочили, а ты не кончил Тофис, ты лох Я Смотреть на Ты купил камеру за 30 тысяч Но на экране все тот же лох дрищ. Ветер подует, сломается Фисты лох Лалка За за, -за, -за. После этого трека Виспекта нашли мертвого в своей квартире. Блин. Говорят, он умер от кринжа. Ну, похуй, будет лысый. Ладно, вот, ну, окей. Я так пони... Стоп, а как это происходило? Типа, он сидел, и ему в чате, ну, текст накидывали, потому что он же со мной вообще был незнаком, и он не знает вот этих всех приколов про, наверное, камеру за 300 тысяч, и вот этого всего. То, что YouTube там набит, то, что Dota. Ему, я так понимаю, в чате это все рассказывали. Но это неплохо, окей. Это именно, ну, хорошо сделала одна. Ну, я не дричь, блин. И кончил я в лагере, все нормально было.